А, да! ты, <свист> Ребят! а что кормиться будут на эту творительницу? ребенка нет меня. От кого мне родить? Предлагаю кому-нибудь из наших друзей. Так может надо было усыновлять? Я так понимаю, что тут не угадаешь. Можно умереть завтра, можно прожить спокойно еще три года. Валерий Тодоровский представляет. Я счастлива с тобой, ты понимаешь, да? И я с тобой честна. Ты можешь спросить все, что угодно. Сколько мне лет? Тона была. Да никто. Чувничка у меня из дерьма вытащил, взял с двумя детьми. Лова! А что, не Ну уже а не так. Ты его семь лет назад говорил, ребят, вы пара, Юрий. что тебе не помешало со мной переспать. Давай рожу от тебя. Никто не узнает. Игорь не хочет знать. Эко, ваточка, палочка, йод. Не надо этого делать. Почему? Потому что все рухнет. Никто не узнает. Премьера многосерийного фильма с 4 апреля на первом. Я умираю мне, Картеуми У меня осталось три года. Что ты сейчас сказал? Просто проверка связи. Слышишь ты меня вообще или нет? Все просто шутка. Больной? Ну, ты тоже сидишь с этими бумажками. Да? Ты вообще разражаешь, что ты делаешь-то? Кто так нормальный человек, Прости. так шутят?